Всем привет, ребят, Вы на... с вами Давид, вы на канале Давид Плей, и со мной случилось просто ужасно. Меня решили подставить в краже магазина Магнит. Это случилось 23 февраля, День защитника Отечества. Почему так случилось, я сам еще не понял. Я расскажу вам вкратце, чтобы вам было понятно. В мире творится полный пиздец. Как же так вышло-то, блин? Полнейший пиздец творится в мире. Ребят, я просто же мы с друзьями сидели в кафешке. В кафешке сидели, отмечали День, День защитника Отечества. И, короче, ко мне, потом мы разошлись, короче, друзья пошли домой, я тоже пошел домой. Но перед, перед тем, чтобы пойти домой, я зашел в магнит, кое-что посмотреть до дома, покушать, там выпить, чтобы... потому что у меня был монтаж, на должен был монтаж, я должен снять видео. Но такая случилась ситуация, что я это выпущ... выпускаю видео. Мне надо было смонтировать видео и выпустить, чтобы вы увидели там, короче, прикольное видео, в, там, влог. Короче, я через дня два выпущу это видео. И, короче, давайте к теме перейдем. И, короче, я пошел в магазин купил купить энергетики. Но, который я хотел энергетика, того не было. Я пил флеш литровый. У меня... Я хотел два литра купить, две бутылки, но его там не было. Потом, потом пошел второй магнит, там тоже не было. Но я ничего не заметил там алкоголь. Джек Дэнилс. Я друг давно хотел мой Джек Дэниелс. Я его просто взял в руки, понюхал. Чё, какое на самом деле нет я ребят я бы не открывал ничего не упакал он был полный упакованный если бы я открыл да да я понятно это кража что я бы за это платил бы гулять, извините ребят я бы за этот напиток алкоголь платил бы да но я его не открывал ко мне даже никто не подошел что ты делаешь там говорит Можем что подсказать вам? Нет, ко мне никто не подходил. Ни консультант, ни продавец, ни кассир. Ко мне никто не подошел, даже охранник не подошел. Который тупо стоял, на меня смотрел. Он даже ни, ко мне не подошел. Я что тупанул, ребят? Это не снимал ничего. Не снимал. Кстати, ребят, почему я не снимал? Потому что у меня камера нахуй сломалась, и за это я не мог ничего снять. Это как назло было мне просто. И второй магазин зашел тоже не было ничего. Потом в третий зашел я, да, я купил там флеш, это, флеш купил 2 литра и чипсы купил, лейс. Купил, я выхожу с магазина, и выхожу я, и прям на, на как, к остановке идти, напрямых стоит какой-то мужик, говорит, ты чё, блядь, охуел? Я говорю, извините, что я сделал? Он говорит, ты чё, блядь, ты чё, ты крыса, блядь. Я тебя видел, что ты, блядь, там нюхал, блядь, алкоголь, ты три магазина прошел. Я говорю, ну да, я прошел три магазина, и что? Он говорит, я сейчас тебе по статье нахуй посужу, я говорю, а за что, извините? Я вроде не воровал ничего. Он говорит, ты, блядь, нюхаешь алкоголь, ты чё, дебил, блядь? И вот такие выражения были. Ребят, я не знаю, что я сделал я этому человеку. Он даже не предоставил документы. Он, типа, говорит... А, он говорит... Поехали, типа, в полицейский участок. Ну, ребят, я, я знаю, что я ничего не делал. Даже право за мной. Правда за мной. Человек вроде был пьяный, я как понял. Он сел за руль пьяным. Это уже лишение прав. Я не знаю, что в этом мире творится, ребят. Нихуя себе! Это пиздец, Луниш. Сейчас давайте, ребят, у меня руки замерзли. Я сейчас заболел. И садимся к нему в машину, он говорит. Короче, давай, говорит, без шуток, сейчас идем в полицию разъяснять твое дело. Я говорю, а какое дело, извините. Короче, разъяснять, говорит. Я говорю, окей, поехали в ментовку. Он не поехал в ментовку, он поехал к какому-то другу. Друг какой-то или ОМОН, Короче, начальник Амона или что-то. Садимся. Он, короче, я, когда мужик нас сел, я, я чуть-чуть перестрался. Вы бы тоже перестрались, к вам подошел тил... Ты ч ⁇ блядь? И я, я чуть-чуть перестрался. Потом взялся руки. Я говорю, я говорю здрастем. Он говорит, что ты натворил опять? Я говорю, опять, понятно? Опять, что ты натворил опять? Я говорю, а мы знакомы вообще-то? Он говорит, ты ч ⁇ блядь? Потом поехали в магазин тот, в тот магазин, поехали мы, и девушка, короче, выходит, он говорит, я говорю, они даже не предоставили, типа, они даже не предоставили, что, типа, документы, видеонаблюдения, он даже к силу не предоставил, типа. А тот, который первый человек меня задержал, типа, повел в машину, он, типа, говорит, ты знаешь, блядь, я таких, как ты, блядь, э, жив живем, блядь, расстреливал бы, если бы ты нахуй, если да, это жестко. Это что-то спиздил, блять, я бы тебя в багажник завел, бы тебя в лес вывел бы. Ребят, в лес. Кто вы вообще, блядь, такие? Сука, в лес, нахуя. Чё, блядь, не, сейчас нахуй не 90-е, в лес водить, блядь, на колени становить и расстреливать. Вы чё, ебанутые, блядь? И это просто пиздец, ребят. Я не знаю. Извините за матые, блядь. Я, уже, я предупреждал. Вначале будет дисклеймер. Короче, увидите. Это просто пиздец. Я не знаю, что... Это просто шокировало меня этим видео. Это просто шокировало меня. Я решил снять, поделиться своими эмоциями. Думаю, мне так легче станет. Я успокоюсь. И буду дальше видео снимать. Я три дня не мог отойти от этого. Мне, ст... мне страшные сны снились. Я спать не мог. Мне просто это пиздец был. Ну ладно, сниму видео, может что-то пройдет у меня. Вот я снял видео, ребят, я не знаю, что, какие люди... Потом мы пришли в магазин этот, который я покупал, который я нюхал, типа, алкоголь для друга. А он говорит, типа, она говорит, типа, а зачем ты нюхал алкоголь? Я говорю, девушка, а, первое, вы даже не подошли ко мне и не спросили, что ты делаешь. Он говорит, типа, я подходила. Я подходил, сука! Она говорит, я подходила. Я говорю, вы не подходили ко мне. Не надо так. Я говорю, ладно, похуй, не буду с вами спорить. Про себя сказал. И он, она говорит, давайте сфоткаю, типа, на, ш, просто так. Я говорю, ну окей, сфоткай. Она фоткает меня, он говорит, типа, я говорю, говорю все, я свободен? Он, он говорит, да, тебе повезло в этот раз. Я говорю, окей. Я говорю, я везучий. И, короче, я потом, не знаю, я вышел с машины, я ему я ему говорю, все, заболеваю, говорит, говорит, слышишь ты, блядь? Говорит, еще я тебя увижу в магазине, я тебя по статье нахуй засужу. Понятно? По статье. За то, что я типа зашел в магазин, говорит, тебе вход в Да Я тебя типа, по статье засужу, типа за что за то, что ты в магазин ворвал. Вот такие, ребят, дела. Я не знаю, как с этим миром бороться. Это просто пиздец. И потом я говорю, ну что, я могу зайти в магазин? Говорит, нет, к тебе пятерочки и в это... в магниты тебе запрещено в заходить. Все, Т тебе там вход запрещен. Я говорю, окей. И с этого дня я в пятерочки не захожу. Я чисто покупаю в магазин обычно. Не, не думать, что я засал, типа, что типа засал, типа хайпажок, решил хайпануть. Нет, я не хайпажор, я не решил хайпануть на этом. Я просто решил выразить свое мнение. И все. А так это просто пиздец. Короче, ребят. Я не знаю, распространите это видео в инстаграме, вк, вконтакте. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, вот вот, вот мой инстаграм. А вот группа ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте лайк. Катя, ставьте лайк, ставьте там лайк на мою на мою фоточку. Вот она, фотка это. Ставьте лайк на нее. Это прикольная фотка. Я сфоткался еще когда... Там белая... Короче, видите? Белая рубашка? Прикольно. Это мой, короче... Это я когда одевался, шел, короче, ребят. В этот. К друзьям на 23 февраля. Вот это. В этом в этом я был. И вот такой пиздец, ребят. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. С вами был Давид. Вы на, на, на канале Давид Плей. Всех рад был видеть. Кстати, извините за ветер. Извините за те шумы, что я не успел. Я просто дома немного У меня там бардак был. И я вышел на улицу, чтобы это снять. Больше такого не повторится. Я как обещал, что выпускать видео буду Через день После не успел, у меня был шок я, Вы сами пони, пони, понимаете Видео выйдет как, как, как смогу я выпущу видео Если это вас встретил Короче, оно выйдет 1 марта, выйдет видео Я обещаю С вами был Давид На канале Давид Плей Всем пока